На нашем веб-сайте радио NVC.com и на нашем YouTube канале. Сегодня со мной на Народной трибуне Инна Сергеевна. Несравненная, Инна Сергеевна, здравствуйте. Добрый вечер. У, у вас вечер у нас чуть-чуть за полдень перевалило Нам больше повезло. У нас еще весь день впереди. А, Инна Сергеевна, ну с тех пор, как мы с вами общались последний раз, я думаю, в России произошло масса интересных событий, увлекательных и не очень. Давайте, может, по порядку о том, что же, что же волнует россиян. Потому что у нас достаточно людей, которые искренне переживают, след за тем, что происходит в России. Несмотря на то, что наша политическая, общественная жизнь просто бурлит, просто через, бурлит, край, да. через край бьет. А в течение недели происходит масса таких событий, не знаешь, за что хвататься. Ну, тем не менее, давайте начнем с России. Да, самое интересное, что россияне безмерно переживают всегда за то, что происходит где угодно, только не у них. То есть сейчас все обсуждают Трампа и у русских людей появилась такая привычка и в хвост и в гриву, при этом они никогда не трогают почему-то своего президента. Вот это удивительная особенность. То есть они все объясняют, насколько он плох, отвратительный, жуток, и не желают как бы, возвращаться в родные пенаты хотя бы мысленно. То же самое у них происходит в отношении Зеленского, кого угодно. То есть можно обсуждать Эммануэля Макрона, Ангелу Меркель, только не своего прекрасного Владимира Владимировича Путина, который на медне, я думаю, что все уже в курсе, событий задумал ни много ни мало переписать конституцию. Вот у меня в связи с этим простой вопрос. Мне интересно, что было бы в Америке, если бы прекрасный Дональд Трамп вышел к народу и сказал: Ребят, а не переписать бы нам вот взять и не переделать ли нам Конституцию? Ну, переделать Конституцию, да, вопрос гипотетический, и, скорее всего, но ну, невозможно на него так просто ответить, потому что у нас предусмотрена процедура изменений, вернее, мы не можем переписать Конституцию, мы не можем отменить статьи Конституции, а Конституция позволяет нам вносить поправки в Конституцию, но для того, чтобы внести поправку, там довольно сложная процедура, это не просто так. Это не просто так, это нужно, чтобы там определенное количество штатов проголосовало за это, потом две трети голосов в Сенате, в Конгрессе, в общем, в общем, это такая довольно сложная процедура, несмотря на то, что у нас существует, ну, первых 10 поправок, которые мы называем Bill of Rights, а всего, по-моему, 27 поправок в Конституции за всю историю, хотя Конституция уже... Просто у нас эта ситуация вполне себе понятная, и она обрисована была очень давно. Об этом впервые сказал Жириновский, и сказал, по-моему, лет пять назад у него была какая где-то полутораминутная яркая зарисовка, где он не то что снят был скрытой камерой где-то в потьмах у себя на кухне, о нет, он давал публичное, развернутое интервью, где говорил, ребят, их выборов больше не будет, никто вас не будет спрашивать, за кого вы голосуете, никакого больше цирка с конями мы осуществлять не станем, мы просто выберем на вовсе нашего бессменного руководителя, перепишем сейчас Конституцию, сделаем а, какие-то определенные поправки, то есть человек, конечно, тоже сумняшись огласил план правительства там на ближайшие лет 20. И народ это съел с наслаждением. Меня удивило, что запись не лежала где-то там в пыльных подвалах Лубянки, она не была секретной, она на Ютубе имела да, многомиллионные просмотры, датировка, это какой-то 2014 или 2015 год. И поразительно, с какой наглостью эти ребята стали воплощать свои мечты в реальность, то есть они не гнушаются ничего, и им, в принципе, все равно. Э, будет какое-то сопротивление, но ну, а его, в принципе, нет. То есть люди как-то настолько безропотны, как-то сломаны, не знаю, дезинформированы или дезорганизованы. То есть э, я считаю, что это такой прямой плевок в лицо, охлосу, когда царь-батюшка говорит, я сейчас переделаю под себя всю законодательную базу, и будут дальше править до скончания веков, фактически. Но номинально они, безусловно, соберут какой-то референдум. То есть это будет иметь какой-то юридически формально правовой окрас. Но это беспрецедентный случай, я считаю. То есть, правда, они решили упразднить, не дожидаться там, 2024 года, не делать даже формальных выборов, а просто сказать, что, ребят, у нас теперь с сегодняшнего дня меняются правила игры. Вот мы играли в покер, а теперь играем в гольф. Я считаю, что это блестяще вообще. Да. А чем это ну народ народ пассивен народ устал народ искренне верит в его величие или это ну, в результате конечно пропаганды безусловно потому что все акценты смещаются вот то о чем вы говорили всех интересует президент трамп макрон меркель а об этом наверное все время говорят наверное средства массовой информации как бы пытаются акцентировать на этом внимание людей ну и все это преподносится, наверное, под таким соусом, что вот посмотрите, у них там то-то-то, а у нас вот мы с колен встаем, мы поднимаемся, мы растем, и скоро уровень э, дохода населения в, в 2000-каком-то году достигнет американского уровня расходов средней семьи за один день. <свеч> <свеч> <свеч> это... Сам, самое интересное, что действительно есть такое очень жесткое ä, расслоение. Все общество, оно стратифицировано. И есть абсолютные такие преданные поклонники Путина. Это люди великовозрастные, такие империалисты, которые очень давно полагали его, ну, неким таким собирателем русских земель. То есть им изначально нравилось все, там, не знаю, отжатие Крыма, Uh, вот такой какой-то uh, прогулки с голым торсом по тайге, то есть это где-то там ну, 20-25 процентов, которые его любят априорно, 25 процентов людей, это люди, которые вообще ничего не, от жизни не хотят, они вечно колеблющиеся, это такие персонажи, которые пойдут туда, куда подует ветер, то есть как только обрисуется какая-то более-менее сильная фигура, uh, эти люди пойдут, просто Навальный не очень симпатичен многим, потому что там кто-то подозревает его uh, в связи с Кремлем кому-то он не симпатичен мне например он стал не симпатичен после того как он выступил с националистами а мне при моих же добандеровских корнях как-то совсем не, не нравятся националисты и все его шутки когда начиналась война с Грузией с Грузией про грузин вообще про, про всякие нас меньшинства он неоднократно как-то очень уничижительно высказывался да и мне после этого стало в принципе, по большому счету, все равно, что делает этот политик, потому что я чувствую в нем ну, вот этот не, не очень здоровый градус. И, и люди, вот эти 25% колеблющихся персон, да, они все время в спящем состоянии. Им все равно, кто будет. Путин, Жириновский. Ксения Собчак или кто-то еще. 25% — это в основном молодежь и такие люди там, до 40 лет. Они очень активны, но они тоже разрозненные. И они жестко оппозиционные, они категорически там, против существующей власти. Но их очень умело, опять же, раздирают изнутри, потому что вся оппозиционная клика между собой постоянно воюет. Как только там появляется какой-то яркий персонаж он мистическим образом начинает вступать в конфронтацию с уже существующими оппозиционными политиками. И все это заканчивается, все это выходит как пар в свисток, и ничего из этого не рождается». То есть, ну, и люди измотаны в том числе, и устали, безусловно, особенно там старшее поколение, которое уже 20 лет за этим наблюдает, кто-то уехал, кто-то собрался с мыслями, сказал, что, ребята, вот у меня очень много друзей, кто уехал в свое время в Америку, они приняли это решение спокойно, без надрыва, они сказали, ну, мы все поняли с этой прекрасной, замечательной и великой страной. То есть, если людям нравится такой формат управления, почему нет? Мы просто поедем тогда в другую страну, что тоже само по себе здраво. И в связи с этим вот происходит такое шаткое, бы, шатковалкое существование, которое может продлиться действительно бесконечно долго. Если Путин проживет как Зельдин 101 год, так он до 101 года и будет править, собственно. Он никуда не собирается уходить. То есть никаких системных изменений, ну, глобальных таких кардинальных изменений не предвидится. То есть все будет, ну неважно, поменяют, там, скажем, президента на представителя Государственного совета. Ну неважно как ну как, да. как будет названа но во главе все равно лидером нации будет путин а дальше там а, по ступенькам в иерархии неважно кто кого куда будет переставлять в принципе это не изменит ни отношение власти по отношению к своему народу ни приоритеты не поменяются а люди которые я а вот еще один интересный вопрос в окружении ну так сказать элиты что, что условно мы называем элитами Насколько я понимаю, это ведь тоже неоднородная масса, там ведь тоже существуют свои кланы, так сказать, свои противоречия, противоборства, друг друга пытаются удавить, утопить, ну, все это за кусок, понятно, за кусок пирога борьба идет, то есть, или все-таки удается держать их под контролем. Я думаю, что никакого контроля здесь быть не может, потому что, во-первых, эти кланы сформированы из а, крайне специфических людей. То есть все они поднимались в 90-е годы, и они, конечно, ребята достаточно беспринципные и отмороженные. То есть как только дело дойдет до какой-то а, дележки, и они почувствуют, а, что у государя слабеют, ноги и руки, они, конечно, с наслаждением его тут же загрызут, потому что вся российская история испокон века зиждилась на том, все стрелецкие бунты, они всегда инспирировались кем-то из своих. Это делали не крестьяне, никто никогда не прорывался в царский дворец извне. Да? Табакеркой по голове лупили только свои. И я думаю, что Путин прекрасно все это понимает. И тем более, как настоящий КГБшник, я думаю, что там еще достаточно развитая паранойя. То есть ты живешь в страхе, слушая каждый шорох. То есть вокруг тебя много саблезубых кланов, которые в любой момент, они же тоже в ожидании находятся, им не нравится очень много вещей. У кого-то санкции отобрали хорошие контракты. Да? Ты, допустим, там торговал алюминием или приторговал нефтью, чем-то еще, и вдруг, и откуда не возьмись, пакет санкций новый. И, и новые фамилии в списках, это ты не выездной, или не выездные твои дети. То есть много есть людей, которые испытывают пока молчаливое неудовольствие, но они тоже формируют какой-то свой кагал, они тоже быстро консолидируются, и у них есть отходные пути, свои сценарные предписания, как действовать в случае, если там, ситуация будет развиваться так или иначе. То есть мы вообще живем на пороховой бочке. Я считаю, что в ближайшие 2-3 года там настолько, так много вариантов развития событий. То есть политологи всегда говорят безапелляционно, и всегда ошибаются, А в этом смысле они очень похожи на гадалок. А мы впервые живем действительно на какой-то такой удивительной развилке, потому что, с одной стороны, ситуация социальная накалилась до предела, очень много нищих людей, и это уже не миллионы, это десятки миллионов работающих людей. То есть это честные, замечательные люди, там, не знаю, врачи, учителя, дальнобойщики, кто угодно. У всех у них есть дети, детей надо чем-то кормить. Они плачут, жены недовольные тоже подливают масло в огонь. И все это пухнет, разрастается, и так не может быть, чтобы это во что-то не вылилось. То есть, ну продержится это, допустим, даже если еще лет пять. Тем более, что правящая клика не знает, у них нет слова «хватит» и «достаточно», они все время повышают цены, они все время повышают налоги они все время как бы прижимают к стенке это население, и так не бывает, чтобы люди сами себя съели или замокли, и все это проглотили. То есть, безусловно, будет какой-то социальный взрыв. Просто во что он выльется, в это будет совсем какая-то кровавая каша от безысходности, да, там, формат 17 -го года, либо это хитро переведут в какое-то другое русло и попытаются там, перенаправить эту энергию. В каком виде, я даже не представляю. Маленькую войнушку. Может быть, но я думаю, что с войнушками они немножко подустали. Их как бы вымотал украинский сценарий. Они его рассчитывали, видимо, совершенно иначе завершить, потому что сейчас впереди большое перемирие, то есть формально все будут брататься и обниматься, и с Донбассом и с ЛНР нужно будет, например, что-то решать. Эти люди хотят в Россию. Им было обещано когда-то прекрасной командой Путина, что да, вы наши, вы, вы русские, вы с нами бог, но этим людям не дали ничего, и это тоже нужно будет как-то решать. А это, опять же, миллионы нищих людей, живущих на, там, на разбомбленных, разодранных территориях. Какая им еще войнушка, я пока не очень представляю. Скажите, а вот, кстати, в отношении Донбасса, в отношении Крыма, а какие-то подвижки ну вот ведутся переговоры между зеленским и путиным какие-то подвижки в этом направлении есть ну какие-то пути решения выхода из этой ситуации а где-то я столкнулся с информацией что якобы якобы путин думает о том чтобы вот как бы вывести свои войска или зеленых человечков как хотите их называете из донбасса или это просто слухи или что-то вы слышали об этом нет, почему? Они действительно... Ну, планируется перемирие, то есть процесс начался, и он в разгаре, иначе бы ни Зеленский не поздравлял Путина с Новым годом, не Путин не поздравлял бы. Если вы помните, в течение пяти лет было бы сложно представить, что, например, там Петр Алексеевич Порошенко звонит и поздравляет Владимира Владимировича с Новым годом, да? То есть была война. И несмотря на то, что она до юра не была России объявлена, она шла, и никто никому не звонил и не поздравлял. И вдруг начинается такой э, период оттепели, разговоры о том, что, ну, все-таки, ну, все братья, и надо находить консенсус, и минские соглашения, и в конце концов. Но там нам нужно понимать специфику Украины. Я-то просто у меня, как бы, и моя мама, мой, -мой дедушка Аниси Мадамович, я, -я, -я, я даже до Мандеровка неформальная, а и поэтому там нужно знать, есть галичанские украинцы, есть западная Украина, да, это Ивано-Франковск, это Львов, это ребята с одной ментальностью. Донбасса и ЛНР это совершенно другая история, точно так же, как и центральная Украина, это другая история. И все эти люди видят сценарий решения вопроса абсолютно по-разному. Я не понимаю, как их будет объединять Зеленский, то есть э, это так же, как вопрос о там, Великой Отечественной войне. Да? Кто-то считает, что это нужно праздновать, то есть там ребята из Донбасса и из ЛНР будут ходить с э, ленточкой георгиевской, да? а во Львове за эту ленточку можно выхватить. То есть это совершенно разные восприятия карт реальности. И никакого перемирия между этими людьми не будет. Точно так же, как, например, там есть э, ребята, которые говорят, мы никуда не уйдем с военных позиций, никакого перемирия мы не признаем, и президента мы не признаем тоже, говорят они. Да? И есть люди, которые говорят, отстаньте, пожалуйста, давайте уже как-то помиримся, потому что у нас дети, бизнес, и вообще мы хотим жить спокойно, и нам ничего не нужно, только голубое небо над головой. То есть, вот этот раскол внутренний, он такой же, как и Россия, ласкутное дело, разудруна на куски. И здесь либо будет какое-то волевое решение, поскольку кланы договорились, все равно эти вопросы решают, безусловно, там, над национальной корпорацией, то, что называется транснациональной корпорации. Да, люди, которые торгуют газом и нефтью, и там, где есть сотни миллиардов долларов, безусловно, они между собой определились, что нам сейчас нужно мириться. И вопрос будет закрыт в ближайшие полгода, несмотря на то, что там будут обстрелы, там будут погибшие, там будут. Это будет названо все провокацией. С украинской стороны будет очень много людей, которые будут писать, что никакого мира с Россией ни в коем случае, и они ничего не смогут сделать. Перемирие будет однозначно в течение полугода. Я это ощущаю даже здесь, потому что здесь же в Чикаго, особенно живет довольно много выходцев из Украины. И вот, вот это внутреннее противоречие, о котором вы говорите, различные точки зрения, они представлены довольно широко и остро даже здесь в Америке. И здесь тоже такие дискуссии на эту тему происходят. Действительно, люди с западной ментальностью, то есть из западной части Украины, они, конечно же, не согласны ни на какое перемирие. Они все это видят как продажа, то есть Зеленский продает Украину Путину. — Другие считают, что другого пути нет, нужно как-то как находить какой-то мирный, проц мирный процесс, нужно прийти к какому-то соглашению, потому что ну, невозможно бесконечно воевать, э невозможно вести открытую войну, скажем, между Украиной и Россией, понятно, что это путь в никуда. То есть эти противоречия существуют, и они ярко выражены даже здесь, в Америке. А я имею в виду выходцев с Украины. Но, да, там просто самое страшное, что... Я вот, например, не представляю, какой должен быть президент, чтобы разрешить эти вещи, потому что это на уровне генетики разные люди. Несмотря на то, что формально это одна большая красивая страна, вот у меня просто родственники находятся... У меня есть и западненцы, мои родные люди, и те, кто живут в Киеве, это тоже мои родные люди. И у них между собой практически всегда были какие-то конфликтные ситуации, потому что тот, кто знает историю и помнит, как Сталин в свое время, что он делал, когда разделяли Польшу и прекрасный пакт молотова да, когда он просто химическим карандашом взял и прирезал к Советскому Союзу, сколько там было, 144 километра. То есть он просто, вот, вот эту область, которая сейчас является Западной Украиной, он ее приделал. И в 1939 году, когда... Принудительно все это заселялось прекрасными людьми. В домах, где сейчас живут украинцы, жили когда-то поляки, жили когда-то евреи. Это же, то есть, Советский Союз всегда действовал э, нахрапом, дерзко, нагло, как себя вел Сталин: Я хочу, значит, так будет. Так же, как выселялись чеченцы так же, как выселялись остальные народы. То есть, если кто-то сейчас потребует реституции, если сейчас начнутся какие-то разговоры, мы все время там говорим о десталинизации, декоммунизации, я за двумя руками, но это начнется, конечно, очень жесткий передел территорий. И тут же проснется и Польша, и, и очень много сопредельных стран, mm -hmm. которые скажут, да-да-да, кстати, вот давайте вернемся к 1939 году, как это было, пока Гитлер и Сталин пилили этот мир на части. И да. будет, конечно, тогда кровавая каша. Что касается Львова, я был во Львове первый раз в середине 70-х. Это живя в Сибири, родившись в Сибири, поехал во Львов. Для меня это была другая страна совершенно. У меня там были замечательные совершенно друзья, мои сверстники, примерно такого же возраста, где-то 20-летние. Но это была другая страна, ну, потому что это была действительно другая страна. Ну, исторически это была другая страна. И я до сих пор помню эти, эти улицы, этот Падзанча, это Першитравневую, сколько лет прошло. И, конечно, люди, которые живут во Львове или там в Ивано-Франковске, вы абсолютно правы, на генном уровне, очевидно, менталитет другой. И вот тут в комментарии пишут «Украина развалится, дефолт будет уже в этом году». Не знаю, будет Нет, ли. Нет, ну это, это, чтобы украинцы не думали, опять же, что мы лезем там не, не в свое дело, потому что, во-первых, там живут мои э, вся моя родня. Я почему так об этом говорю, потому что я тоже за это переживаю. Я прекрасно понимаю, что, во-первых, страна будет развалена, сейчас будет принят земельный кодекс, по которому там просто за бесценок уйдет чернозем, э, естественно, в руки, причем. По злой иронии судьбы, покупать эту землю пачками будут именно те люди, с которыми Украина воевала. То есть это еще будет вдвойне страшно и унизительно тем воинам, которые защищали свою территорию. Потому что ребята, которые пять лет пробыли на фронте и потеряли там ноги, руки, жизнь свою, вдруг будут узнавать, что вся их земля украинская куплена теми, кто с ними воевал. То есть это, конечно, будет страшное психологическое поражение, но в утешение только я могу им сказать, что сначала развалится Украина, и следом буквально год-два это будет то же самое произойдет с Россией. Вот просто один в один все это расползется пошло. Кстати, ну какую-то вы довольно мрачную картину перспективу нарисовали для Украины, мне как-то от этого становится не по себе, хотя живу я в Америке и то, что происходит здесь, меня скажем так, больше волнует, чем то, что на Украине, но тем не менее всякие трагические события, происходящие там или там, они безусловно откликаются в моем сердце. А что касается России, существуют ли центробежные силы? Есть ли какие-то регионы, которые хотели бы отвалиться, отколоться, зажить своей жизнью? Я даже не знаю, с кого начать, потому что мне кажется, Россия вся соткана из этих регионов. Опять, мы можем начать с прекрасной, например, Якутии. Это красивейший край. Я в свое время была поражена лет 10 назад, когда я увидела, что в алмазно-добывающем крае, где есть алроса, где есть пушнина роскошная, золото, где есть просто какое-то грандиозное количество ископаемых, абсолютно нищий народ. И когда я узнала, что регион при всех своих богатствах дотационный, я, конечно, была в состоянии транса, то есть я подумала, что это какая-то шутка. Я переспросила, подняла документы, посмотрела статистику. И когда ты понимаешь, что Москва как центр забирает себе все крупнейшие предприятия и потом по копейке возвращает какие-то э, нищенские дотации, которые тут же на местах разворовываются всеми чиновниками и до народа доходят какие-то унизительные крошки, ты понимаешь, как эта страна функционирует изнутри, ты видишь каждый регион и, безусловно, э, они вообще как этнос себя никак не ассоциировали никогда впрямую с русскими. То есть это же было, опять возвращаясь к прекрасному Сталину, к СССР, к империалистскому поведению, как приходили чудесные люди на землю якутов. Огнем и мечом просто насиловали женщин, осаждали свою культуру, говорили, что с этого дня здесь будем мы. Вот здесь будет русский язык, здесь будет стоять церковь, вы язычники, значит, под нашим теперь руководством. Мечтают ли эти люди отделиться в глубине души? О да, о да. Мы разговаривали с очень многими серьезными людьми. Это не просто какие-то отщепенцы, маргиналы, которые там шепотом на кухне пьяные говорят «хулу» возводят на царя. Нет, это были профессора, академики, очень серьезные бизнесмены. Они говорили, на поверь, мы ждем, мы ждем удобного момента, я помню, Путин приезжал к ним, по-моему, в 2008 году, и была большая демонстрация, которую разогнали тут же ФСОшники. Там стояли люди, это тогда в кавычках называлась «революция сосулик. Это были люди, которые писали, что «мы хотим от вас отделиться, отпустите нас, отдайте нам наши алмазы, отдайте нам все, что у нас есть». И мы будем существовать... Понятно, что автономно никакой регион быть не, не может. Он присоединится там, не знаю, к китайцам, кому угодно. Но это же надо было довести нищетой людей до такого состояния, чтобы они жили с императивом внутри, с кем угодно, только не с Россией. То есть сколько лет нужно было издеваться, насиловать, грабить и доводить что люди сказали, вот куда угодно, вот хоть к китайцам, хоть к индусам, да все равно, вот только вот не под гнетом Москвы. То есть я была поражена. Мы когда разговаривали с эстеблишментом, не с верхушкой, которая катается на майбахах, и у кого дети нюхают кокаин в Лондоне с лобков проституток, да, а простые люди, которые, конечно, обделены, они находятся в таком тоже спящем состоянии революционном. То есть они пока не лезут на рожон, потому что, безусловно, в России это статья. То есть первое, что вы что, сепаратисты? Вы что, хотите развалить страну? Вы к чему здесь перезываете? Что это за разговоры? Но внутри у людей это потихонечку зреет. Такие же настроения есть в Сибири, точно такие же настроения потихонечку зреют в Чечне. И это действительно огромное лоскутное дело. Как только, как только совсем станет мало ресурсов, это все поползет по шу. Давайте мы сделаем небольшой перерыв, после чего вернемся и обязательно продолжим. Возвращаемся к беседе сына Инной Телефон в студии 847-400-5200. И давайте, наверное, попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Инна Сергеевна, добрый день. Вы добрый. знаете, чем я занимался с конца вашей последней передачи? Сидел и гадал. Или это ваша партийная кличка Инна Сергеевна, или э, просто э, псевдоним какой-то. А, а теперь я сначала прочту вам цитату из наших газет, а потом задам вопрос. Вот Financial Times на прошлой неделе пишет, за свой перевод отвечаю. По многим показателям экономика России в наилучшем состоянии, чем когда-либо. Рост производства в 2019 году был 2,3%. То же самое сегодня Форс написал. А вас послушаешь, ну прямо, ну все хреново. Вот завтра взорвется и развалится. Ин Сергеевна, вы на кого работаете? На Радио Свобода? Или на Ходорковского с Навальным? Расскажите мне, пожалуйста. А? Как, как вас зовут? Ин меня зовут. Как? Фамилию тоже дать? Я в отличие от вас, вам свою фамилию дам. Нет. А вы никогда свою фамилию не даете. Дин. Дин. Вы не нервничайте, я не расслышала, как вас зовут. Дин. Д-И-А-Н. -E а, очень приятно. Значит, первое, вот смотрите, поскольку вы все-таки не в курсе событий, называется «Не читайте бога ради советских газет». Так ведь других нет, так вот никаких и не читайте. Значит, первое, вы приезжаете в Россию. И прямо с перрона, не отходя от кассы, спрашивайте первые 10-20 человек, простых совершенно людей, как им живется в Российской Федерации. Не, вы же не, если я начну перечислять, что пишут про Америку в России, вам станет дурно. Понимаете? Я же не имею обыкновения цитировать вам какие-то странные, замечательные издания, которые что-то пишут. На заборе тоже много что написано. Вы залезаете в Google и делайте следующее – Вбиваете фразу «уровень нищеты в России» или «количество официальных нищих, которые сейчас продекларировал Росстат». Я еще раз повторю, это работающие люди, которые получают прожиточный минимум. Я считаю, что в стране, где есть нефть и масса полезных ископаемых, это стыдно, когда простые врачи и учителя получают какие-то копейки понимаете а по поводу каких-то изумительных цифр роста экономики это называется есть ложь, есть страшная ложь, есть статистика. то есть я напишу вам такие фантастические отчеты. в России живется олигархом живется великолепно, правящему классу живется великолепно, есть масса людей, которых именуют элегантно обслуга, Например, звезды шоу-бизнеса, они тоже живут изумительно. Есть топ-менеджеры, которые живут очень неплохо. И есть регионы, которые в буквальном смысле слова умирают. Понимаете? Когда в огромной стране детский хоспис живет на подачке, вы, если есть в Фейсбуке, найдите, пожалуйста, Лиду Мняву. Есть такая уникальная девушка, которая на моих глазах много лет собирает детям по копейке на аппараты ИВЛ. Или вот недавно мы разговаривали с прекрасной супругой моего соведущего, и она рассказывала, как ей пишут русские мальчики, что, пожалуйста, мы умираем, соберите нам, сельвупле Монами, деньги на инвалидную коляску, на какие-то лекарства. Это как в великой, мощной процветающей стране происходит, что на коляску и на лекарство детям собирают через смс на каких-то федеральных каналах. Ну, просто я, может, что-то не понимаю, давайте разберемся. Давайте примем следующий звонок. Добрый день. Алло, здравствуйте, Инна Сергеевна. Э, здравствуйте, Сережа. Если Дин не поверил вам, то пусть посмотрит э, шоу э, Максима Галкина, который... Прекрасно охарактеризовалось все то, что происходит у вас в России. Вы, Инна Сергеевна, сказали о том, что, что произойдет, если вдруг Трамп предложит изменения в Конституции. Я думаю, что не от республиканцев мы дождемся изменений в Конституции, а именно от демократов. Потому что уже на местных уровнях, как в городских и штатах, эти изменения идут и идут не в пользу Соединенных Штатов где уже белые, белое население убегает. И вот Даже вот в Чикаго, где проживает Сережа. И, и у нас даже в Нью-Йорке за 10 лет почти что на, на 10-15% белое население уменьшилось. Вот, а вот э, э, нелегалы и меньшинство э, не набирают очки, и работающие люди меньше прав чем нелегалы и э, меньшинства меньшинство вот это где происходит демократии демократы то изменения идут спасибо спасибо за звонок но это скорее всего хотя а, отчасти я мо могу поверить что а, а, газеты американские написали о том что а, рост ввп там составляет 2,3 процента ведь нужно, наверное, при этом учитывать, что до этого времени практически все производство, особенно на перифериях, оно было уничтожено. Я знаю город, в котором я родился, где по-прежнему живет мой старший брат, он работал заместительным директором на одном заводе, и вот когда мы с ним общались на протяжении этих 20, последних 20 лет, как их завод перепрофилировался, перепрофилировался, перепрофилировался, и в итоге последние дельцы, которые его купили, просто полностью взяли и закрыли. И таких случаев, это не анекдот, не, не, не, не анекдотичный случай. Это массово происходило в России, если я не ошибаюсь. Предприятия закрывались. И если вдруг, когда уже там практически производство, все было остановлено, кроме каких-то, может быть, военных заводов, которые выполняли заказы министерства обороны потом вдруг что-то начало куда-то двигаться или больше оружия стали производить ну, в топ в отчетах это звучит как увеличение роста ввп то есть в принципе это возможно но это не говорит о том что а, страна процветает что люди счастливы живут в достатке и так далее то есть уровень жизни качество жизни хотя есть а, прослойка тонкая о которой вы упомянули это и олигархи это и чиновники скорее всего любого уровня причем даже в каких-то, наверное, регионах таких депрессивных чиновники, наверное, по-прежнему чувствуют себя вполне комфортно. Давайте попробуем. Действительно, это уникальная ситуация, когда мало того, что государство стало полицейским, штат раздут до предела, и появились какие-то росгвардейцы чудесные. Такого в жизни не было, чтобы было такое количество полиции. И они, конечно, все на особом довольстве, ребята. Они совершенно иначе выходят на пенсию, правда, вот тоже в связи с чем. Это любопытная такая история, когда провели грандиозную пенсионную реформу. Здесь люди до 60 лет не доживают. Опять же, наш досточтимый великосветский джентльмен, который не поленился почитать Forbes и остальные блестящие здания, пусть посмотрит среднюю продолжительность жизни в России тех же самых мужчин. А что случилось? Почему они мрут, как мухи? Вероятно, от счастья? Да. Давайте попробуем принять Добрый день. Добрый день, это Олег Патлах. А, Инна Сергеевна, добрый день, во-первых. И хочу вас а, сразу предупредить, что таких людей, как Дин, их немного здесь, Чикаго. То есть он относится к той категории людей, которая стоит вот такой боксерской стойки и ждет, пока вот донести удар человеку. К этим людям относитесь и вы, и я, и Сергей. Ну, таких немного, к счастью. Да, но вопрос не об этом. Когда вы говорили, что очень многие регионы готовы сегодня с радостью выйти из состава России, а, вопрос к вам такой. Как насчет Чечни? Позволит ли лидер Чечни, будучи путинским, ну, как его считают, прихвостным, а, это Н сделать? Нет, И... ответ нет. Вот, это вот был мой интересный вопрос, да. И насколько уровень жизни в Чечне выше, чем в других регионах России, так как говорит он, лидер Чечни, что у нас народ просто жирует, как говорится. Нет, это опять же возвращаясь, может быть, он говорит о каком-то приближенном народе, может быть, он говорит о каких-то своих вассалах, прекрасных друзьях и сотоварищах. Понятно, что есть клика, которая живет, это один образ жизни, есть простые люди, которые просто там боятся сказать лишнее, потому что потом придется очень долго извиняться за это. Это, конечно, небо и земля. То, что он ведет себя по-царски, и, с одной стороны, мне это нравится, когда он смеет, это единственный вообще руководитель региона, который говорит, я хочу себе вот такие дороги, да, я хочу себе вот такой аэропорт, я хочу вот это. И из бюджета выделяются действительно огромные суммы на, на всю инфраструктуру. Ни один регион себе больше такого позволить не может. То есть, как там крепкий хозяйственник, в кавычках, да, он ведет себя замечательно, потому что ни, ни один, я не видела, чтобы кто-то из губернаторов а, себе смел в таком директивном тоне говорить там, Путину, что вот мы желаем увеличения. Я помню, блестящая была сценка выложена где-то на ютубе, где были огромные долги, по-моему, за свет. Я могу сейчас перепутать, что-то было связано или с электроэнергией, или с водоснабжением. А, из Чечни не поступали какие-то платежи, и Катеров в одностороннем порядке просто сказал, что значит... Все, вопрос закрыт, потому что я так хочу. И чиновник, который до этого там, часа полтора объяснял, что нужно заплатить вот столько, он превратился в какого-то гнома прозрачного, он утух тут же. И вопрос был закрыт секундарно, что все, никто никому ничего не должен, извините, пожалуйста, человек растворился. Вот это было любопытно. И следующий звонок, добрый день. Добрый день. Добрый. Я прошу ведущих, Ирина не от удивляться. В общем-то, у нас в Америке есть люди, которые живут в Америке, никогда не уедут. но согласны погибать за Святую Русь. Вот. Я вот о чем. Вы знаете, мы смотрим не только ваши передачи, а смотрим разные передачи. И достаточно большое количество пропагандистов, в частности, как Соловьев и Бабаян и так далее, ведут свои передачи. Я хотел бы спросить, бывали ли вы на этих каридатах, как они строятся? Это что, расписанный сценарий, подкидаются, да. бросаются, орут, И там я, я, я не знаю, как, как это выглядит? Скажите, правда? Спасибо. Спасибо. Да, совершенно верно. Вы умный человек. Там есть жестко расписанный сценарий, там есть формальные роли. То есть ни в коем случае нет одной точки зрения. Там формально присутствуют антагонисты. Они должны очень громко спорить. И потом все вместе идут отмечать эту замечательную передачу в кавычках. Ну то есть это действительно такая вполне себе средняя статистическая постановка. Люди за это получают деньги очень неплохие часто. То есть, это такой театр кабуки. Главное, что народу в массе своей нравится, то есть это смотрят пожилые люди, в это верят, сладострастно еще отстаивают эту точку движения. То есть они рубятся между собой в процессе просмотра, после просмотра там целые войны потом идут. Это же очень заразная, ядовитая манера общения, токсичная, когда люди бесконечно друг друга перебивают. Я, например, больше полутора минут смотреть не могу. Мне просто физически неприятно, когда люди так себя ведут. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне хотелось бы а, узнать имя, а, мнение Инны Сергеевны о наших, так сказать, а, прогрессивных а, девушках а, в Сенате, таких как Костюка а Кортес и ее, так сказать, зеленом деле. Понятно. Давайте, наверное, так. Если, Ина Сергеевна, вы захотите ответить на этот вопрос, то ответите после я... того, как мы сделаем перерыв, если вы захотите. А, а мы, мы, мы должны прерваться просто на несколько минут, после чего вернемся, продолжим. И у вас будет возможность, если вы сочтете необходимым, ответить. Ну, речь шла о конгрессвуме, вот этот да, склад, я... скорее всего, о них. Но поговорим об этом чуть позже, после небольшого перерыва. Продолжаем. Продолжаем нашу программу Вот к нам присоединился еще один соведущий Насколько я понял, Инна Сергеевна да. как, как зовут этого соведущего? Одри, Одри. Телефон студии по-прежнему 847-400-5200 И давайте попробуем Принять звонки Или вернемся к вопросу по поводу Склада, по поводу а, Акасия Кортес, Ильхана Мар. Я думаю, что будет некорректно Мне как гражданину России Обсуждать конгрессменов прекрасных Ясно. Хорошо, тогда примем следующий звонок. Добрый день, пожалуйста. Здравствуйте. Здрасте. А, уважаемая Инна Сергеевна, извините, пожалуйста, наших вот этих э, сумасшедших, которые заявляют, вот вы не говорите фамилию, а мы говорим. Вот в этом и заключается отличие нашей страны от России, что у нас не будет никаких последствий того, что он там что-то скажет плохое про э, США. А у, у вас могут просто посадить. У меня вопрос. Вы, знаете, вы можете сказать, как может измениться внешняя политика России в связи с тем, что ну, ушел в отставку Сурков, который отвечал за войну на востоке Украины, и как бы ну, был в больнице и немного так отстранен Кадыров? Это, наверное, как-то будет скорее отражаться на политику по отношению к Чечне. Ну, ну в общем, вам виднее там. Расскажите, просто, как это может отразиться. Спасибо большое. Нет, нет, я думаю, что Кадрёв как человек прозорливый и мудрый взял некоторую паузу, поскольку начались жесткие перетрубации. Вы же в курсе, да, что Путин распустил кабинет министров, новых министров собрал. И было действительно непонятно... Что впереди, что, что он хочет, какие впереди перемены Потому что он все-таки человек в достаточной степени непредсказуемый И я думаю, что даже ближайшее окружение иногда ждет от него каких-то сюрпризов Поэтому, может быть, по этой причине Хотя я не верю, честно говоря, в отставку Суркова Он как человек прозорливый, проработавший 20 лет в аппарате Уж если куда-то и уйдет, то на какую-то более высокую должность ну, или, или в параллельную, да, должность, но мне сложно себе представить, что человек, который 20 лет проработал в этой структуре, вдруг уйдет на пенсию и будет где-то выращивать э, рододендроны, медитировать. Так что, давайте, посмотрим. Больше. Давайте попробуем принять еще звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Я просто ее, ну, как-то считаю, уже... мнение по поводу их премий. Участника войны по случаю 75-летия Победы. Просто ее отношение к этому. Пусть скажет. К чему отношение? Простите, к победе или я просто не, не расслышал? Ну, что-то да, как-то так вопрос нечетко был сформулирован, что мне даже трудно суть вопроса понять. Если вопрос, преми... а как я отношусь к Великой Отечественной войне и к победе, я считаю, что великие наши деды когда-то действительно войну выиграли. Просто я считаю, что власть на этом спекулирует, это вторая тема. То есть на костях была сделана победа, погибло огромное количество людей, и эта победа далась невероятной кровью. Но только это было огромное количество времени назад. А теперь, когда власть поднимает эту победу на стяг и 9 мая устраивает это победобесие, хочется спросить, это все здорово? Это было действительно поколение великих и грандиозных людей, отдавших свою жизнь за следующее поколение. А еще какие победы были, вот, например, за 20 лет? И тут у власти наступает какой-то ступор, потому что они не могут перечислить ничего. То есть за 20 лет можно было построить Сингапур из России. Это, возвращаясь к предыдущему звонку, о том, что удвоилось и утроилось ВВП, и растут надои, и каждый здесь практически ездит на Бентли, и Россия – это рай. Ну, это все здорово и шикарно, только объясните, почему простые люди живут тогда в таком э, жутком положении, и почему все заболевшие серьезно, дети, подростки, взрослые, едут лечиться или в Германии, в Германию, если есть деньги, или в Израиль, в любую другую страну, только не в Россию как это возможно, в великой империи, вставшей с колен. Да. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день. Добрый. Дело да, в том, что звонящий, который говорил о высоком ВВП, он вам не сказал, от какой суммы эти 2%. Они меньше, чем 0,5% от американского раз в 10. Понимаете, Витя, важна, важна не, не процент, а как это выглядит в натуральных деньгах, это первое. Во-вторых, он доказывал, что он где-то там вычитал, что в России средний возраст жизни человека 74 года. Я могу вам сказать, что ни одного из двух классов 60 человек жизни, мои, моих одноклассников, уже в живых в России нет. А я здесь спокойно живу и надеюсь еще прожить лет 20. Так вот, наверное, он все-таки читает или смотрит не в ту бирку. Извините за такой комплимент. Нет, спасибо вам огромное. Это то, о чем я сказала. Я же не зря упомянула именно мужчин, потому что в России совершенно дикая мужская смертность, и такого не было раньше никогда. Если этот досточтимый джентльмен э, соизволит погуглить, например, еще цифры по суицидам, он увидит невероятную суицидальную кривую, когда мужчины от безысходности, понимая, когда это простые дальнобойщики, простые работяги, понимая, что они не могут обеспечить ни своих жен, ни своих детей, просто или спиваются в регионах, или выпрыгивают из окон. И то, чего не было здесь очень давно, и я наблюдаю эту тенденцию уже на протяжении нескольких лет, это совершенно дикая история, когда молодые женщины от 22 до 32 выпрыгивают из окон вместе с детьми и просто кончают жизнь самоубийством, это не люмпины, это не алкоголички, это не какие-то опустившиеся и оскотинившиеся персонали. Нет, это вполне себе нормальные барышни. Это называется острый психоз. Когда человек, перегруженный происходящим вокруг, не справляется. У кого-то огромные ипотечные кредиты и потерянная работа, и невозможность выйти из этого круга, да? И эти здоровые молодые ребята просто кончают жизнь самоубийством. Ну здорово, а ВВП растет. Но это это, вероятно, потому что я работаю на Ходорковского. Я думаю, вот поэтому я говорю такие гадости про великую страну. Давайте попробуем принять следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день. Хотел сказать большое спасибо за вашу передачу. Я просто хотел немножечко высказать свое мнение, так как это как бы открытый микрофон. Прежде всего, спасибо вашей уважаемой ведущей, но... То, что она говорит о России и о состоянии экономики, то же самое практически, ну, немножко, может быть, не так жестко говорила всем нам уважаемая Нэнси Пелоси после того, как, так сказать, выступил Трамп с посланием стране State of the Union и другие демократы. Так что, видите, в Америке есть разные точки зрения на то, что происходит в стране. И Америка точно так же очень неоднородна. Я говорю про Америку, потому что я живу здесь и интересуюсь нашей жизнью. Дальше. Конечно, районы, это очень плохо, что поддерживают какие-то районы за счет других в той же России. Но в Америке поддерживают целую социальную группу, которая зависит от цвета кожи. Намного больше преференций, чем всем остальным. И совершенно то же самое можно сказать, что ваша уважаемая ведущая говорила о Чечне. Только там не одна какая-то место, а целая социальная группа, десятки, может быть, сотни миллионов, которые также получают незаслуженные под преференции. А что касается здравоохранения, давайте не будем сравнивать с Россией, давайте сравним Америку. С, с этими, скажем так, цивилизованными странами. И мы увидим, что уровень продолжительности жизни в Америке регулярно снижается и, по-моему, на 30-м или на сороковом месте в мире по сравнению с другими странами. Также тоже особо похвалиться нечем, учитывая, что Россия, конечно, намного слабее экономически. Вот такое мое мнение, если, уважаемые ведущие, есть что на это сказать, мы с удовольствием послушаем. Спасибо. Спасибо. Давайте я попробую немножко, все-таки речь идет прежде всего об Америке, попробую немножко, так сказать, ситуацию прояснить. Ну, средний уровень жизни, вернее, продолжительность жизни измеряется ведь не только, сколько человек прожил, здоровые и так далее А скажем, в каком берется средняя величина У нас довольно много, но особенно в Чикаго вот, Вы знаете, каждые выходные Несколько человек, иногда несколько десятков человек а, Умирают Там Более 30 тысяч человек Погибает ежегодно от, автомобиль... от автомобильных аварий А десятки тысяч человек Умирают ежегодно По-моему, до 70 тысяч От а, передоза наркотиков и это не от плохой жизни это порой от хорошей жизни и эта проблема существует и президент сегодняшний пытается эту проблему решить а, стали разбираться откуда все берется фарма начала так сказать покупать докторов доктора прописывать обезболивающие опиоиды люди к этому привыкают потом без этого жить не могут и начинают покупать дешевые наркотики и так далее отсюда вот так вычисляется средняя продолжительность жизни. Не потому, что у нас плохая медицина, не потому, что у нас а, плохой воздух или там плохие продукты, а просто количество смертей, а, в том числе и от а, передозы наркотиков, и от автомобильных аварий, и от уличных банд, которые стреляют ежедневно, друг друга убивают. Отсюда может быть уровень жи продолжительность жизни не так высока, как, скажем, в Сингапуре, где э, все довольно строго, если ты там чуть-чуть э, с наркотиками забаловался, и тебе сразу пожизненный расстрел. Поэтому у них и продолжительность жизни значительно выше. Так что, ну как бы вы сравниваете яблоки и апельсины, это немножко другое. Проблемы, да, у нас существуют. Что касается социальных, так называемых, э, программ, пособий, это говорит о том, что государство заботится о своих нуждающихся другое дело что этим многие злоупотребляют то есть вполне себе здоровые люди из поколения в поколение такие к сожалению тоже есть не пытаются работать не пытаются так сказать как-то найти себя в обществе а живут за счет социальных пособий это проблема но есть и другие слои населения которые нуждаются в социальной помощи в силу старости там или инвалидности и государство проявляет заботу о, об этих людях и это хорошо и это хорошо, и, слава богу, у государства есть такая возможность. А такая возможность появляется за счет того, что экономика нормальная, люди зарабатывают, платят налоги, и в казне есть деньги. Другое дело, что есть у нас и казнокрады, к сожалению. Это тоже беда. Нет идеального общества. Но, тем не менее, вы провели такую параллель между Россией и Америкой, тем не менее, вы предпочли жить в Америке, а не в России. Ну, вот как-то так. А я просто в защиту последнюю фразу скажу. Человек же оговорился, что, безусловно, в России ситуация хуже. То есть он не, не, не в пользу России делал некое сравнение, он mm -hmm. просто обозначил тоже какие-то проблемы, существующие, Problem. мне кажется, в любой стране. Просто в России это носит какой-то катастрофический характер, потому что мы с этим сталкивались многократно. Вот, опять же, досточтимый джентльмен, упомянутый со своим растущим невероятным ВВП, он-то не жил здесь последние пять лет, а я сотнями получаю в Фейсбуке постоянно письма. После истории, которая случилась три года назад, у нас э, был один знакомый молодой человек, он умирал от лимфомы. И когда мы соприкоснулись с тем, как здесь врачи лечат лимфому, когда они просто выцыганивают деньги и спокойно, глядя в глаза, человеку говорят, зная, что у него нет ни копейки, что у вас же есть квартира, закладывайте квартиру, у вас же есть машина, ну попросите у родных в долг миллионов шесть, то есть идет какой-то такой... Я не знаю, когда это обозначить. Это, это просто уничтожение нации. И слава богу, тогда нашлись деньги, нашелся какой-то меценат. Просто было поздно, потому что это была четвертая стадия, мы не спасли этого замечательного парня. Добрые люди со всего мира по нитке. Вот это было на моих глазах. Много месяцев собирали ему там первый миллион. Это была Украина, Грузия, Америка, Франция, Германия, Италия. Люди прислали кто сколько может. Вот в Великой России. Они нарисованы где-то в замечательном журнале Forbes ВВП. И еще вы упомянули, ну когда мы говорили о том, что регионы готовы отколоться от России, прижаться туда или туда, или туда. Скажите, на самом деле, вот я смотрел некие какие-то фотографии в, в соцсетях в, в Восточной Сибири, где, по сути дела, продали китайцам там в аренду леса и так далее, вырубаются просто, просто варварским способом. Это так? Ну, я считаю, что Сибирь это уже однозначно Китай, потому что я наблюдала это еще, я наблюдала это не, не в Сибири, а в Якутии, когда там действительно этносы похожи, это еще не так заметно, допустим, другому человеку, да, ты приезжаешь на рынок и видишь ребят, которые готовы спать в картонных коробках, то есть они живут в любых условиях совершенно, и их не смущает там копеечная зарплата, они крайне непритязательные персонажи, и поскольку к ним расположена местная администрация, которая действительно за копейки раздает свои, э, не то что леса и поля, а все, что есть, там, не знаю, чистую воду Байкала, которую тоже пытались куда-то продавать. Сейчас у нас, я выросла в городе Королев, это такой закрытый космический город, когда-то был, и там был совершенно роскошный лосиный остров. Правительство Москвы сейчас постановило вырубить к чертям собачьим этот лосиный остров, а там редчайшие, занесенные в Красную книгу, птицы, там лоси, рыси И, и все это совершенно никого не волнует, потому что ребята между собой собрались, подмахнули какие-то документы и по тихой грусти, пока еще ничего толком не подписано, уже начались такие масштабные вырубки. Не где-нибудь, а в Подмосковье. И они совершенно комфортно, опять же, себя при этом чувствуют, как полноправные хозяева этой территории. То есть они себя ощущают такими бариями, есть крепостные крестьяне, есть они, и они распоряжаются всеми благами цивилизации. Потому что они здесь жить не будут, все их дети учатся за границей. Я вот не знаю, кто-то из высоких сановников Америки отправляет учиться детей в Пензенскую область, учиться. Скажите мне, пожалуйста. Я с таким не сталкивался. Может быть, они тайно это делают вот, под покровом ночи. Может быть, у Дональда Трампа дочери учатся где-нибудь в Екатеринбурге или в Петербурге. Да-да. Давайте попробуем принять Еще добрый день. Инна <связано> э, Сергеевна, знаете, я не хотел вас перебивать э, до конца вашей передачи. Вот я вас наблюдаю по YouTube. Молодая женщина, вам, наверное, даже 30 лет нет. Откуда у вас такие глубокие знания? У вас какое образование? медицинское, техническое, экономическое. Объясните мне, пожалуйста, я что не могу судить по Галкину. Видите, нашли специалиста. Что происходит? Хорошо, Дим, давайте. Вот, давай. Я давайте. Я люблю упорных мужчин, добивающихся своего. То есть человек не отчаялся, перезвонил, правильно. Докладываю, товарищ майор, Значит, по первому образованию юрист, по второму, психолог. К сожалению, экономического образования нет. Нагло, конечно, позволила себе усомниться в росте ВВП. Клятвенно обещаю изучить вопрос и отчитаться в следующем эфире по всем экономическим показателям России. Прямо с бумагами. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел бы сказать о том, что в Ютубе про жизнь в России на примере Юрия Чайки и его сыновей, пока вышел фильм, я не знаю, четыре года назад, но я посмотрел только сегодня. Это какой-то кошмар, там треть России под э, сыновьями Чайки, так сказать, и еще за границей у них там гостиницы в Греции и так далее. И, и открытие гостиницы в Греции, там присутствовали э, министр культуры, этот э, ну, суть вопроса понятна. Звезды есть... и так далее. Спасибо. Посмотрите, какие связи между прокурорами. Посмотрите, как жена Чайки владеет, оказывается, в Краснодаре акциями и землями там, вместе с сопками и цеповязами. Представляете, в течение 20 лет эта банда убивала. И где корни здесь? Понимаете, какая жизнь там. Там у меня волосы, дыбом стали, сколько они имеют. И все им мало. Но зато растет ВВП. А ВВП растет. Это самое главное. Да бог с ними, с цапками, Бог с ними, что прокуроры все повязаны. Сенаторы, губернаторы, депутаты. Главное, что ВВП растет. Да, давайте попробуем принять еще звонок. Добрый день. <клес> Добрый день. Я не вижу целесообразности смотреть вам рост ВВП Российской Федерации. Если р... <клес> на душу населения... В Пп в России меньше, чем в маленькой Эстонии. Какой смысл смотреть этот рост? Понятно. Спасибо. Вот вы сейчас взяли и унизили мужчину, который. Вот что вы сейчас сделали, понимаете? Может быть, человек вены себе вскроет после таких слов, что ниже, чем в Эстонии. Разве так можно? С походе обижать звонившего мужчину? У него рост ВВП, у каждого свой тоннель реальности Видите, Мы сейчас придем к тому, что каждый живет в какой-то своей совершенно такой зашоренной страте И видит какой-то, у каждого видимо сводки с фронта свои Еще, а, но это опять скорее касается, ну это касается не только Америки Но во время своего свое обращения к нации президент, его правда Барни Сендерс упрекнул Что как так, он не сказал о глобальном потеплении ни одного слова но президент там озвучил одну инициативу посадить триллион деревьев, но ну, не только здесь, а вообще везде. И вы знаете, что у меня это нашло такой отклик в моем сердце, потому что будучи в Израиле я видел, что происходит. Как Израиль, по сути дела, единственная страна, которая отвоевывает территорию пустыни. Все остальные теряют. Пустыня завоевывает территориями. А Израиль это единственная страна, страна которая отвоевывает территорию пустыни за счет того, что они сажают деревья. Сажают деревья в пустыне, проводят водопровод, так сказать, под каждое дерево, под каждый кустик, чтобы там что-то росло, что-то развивалось. И вот эта инициатива. Нашла отклик в моем сердце. Как как вы э, к этому относитесь? Как вы мог... Это вообще моя любимая тема, потому что я считаю, что действительно мы либо придем все вместе к какому-то созиданию, либо планета закончит свое существование. Потому что мы последние лет 20 все жили в режиме какого-то дикого потребления. То есть нам нужны были новые телефоны, новые машины. Человек жил в угоду себе. и Это был бесконечный эгоизм. И все прекрасно понимают, можно по-разному относиться к Грети Тунберг, но она озвучила то, что на поверхности, потому что экологическая тема везде будет номер один. Потому что как бы мы обнаглели, мы вырубали леса, мы поворачивали реки вспять, мы вылавливали редчайшие образцы рыб. То есть, безусловно, нужно сажать деревья, нужно возвращаться к тому, что либо мы созидаем и возвращаем этой планете какой-то относительно первозданный вид, либо мы дальше продолжаем потреблять и, и, и друг с другом драться перманентно, и тогда просто исчезаем с этого земного шарика. Вот и все. Я за посадку э, деревьев в России, глагол «посадка». Вернее, <связывается> да. Звучит неоднозначно у, напротив... <связывается> у меня напротив дома была замечательная реклама Дивана, у которой человек Посадим всех <связывается> вот, вот, В связи с этим хочется уточнить, что речь идет о деревьях Инна Сергеевна <связывается> Огромное <связывается> спасибо, к сожалению, времени больше не осталось Но... Спасибо вам У меня даже Одри перевозбудилась <связывается> Она, вот так, видимо, заволновалась от роста ВВП Российского <связывается> Что участвовала <связывается> тоже Вместе с нашими чудесными служителями Всем огромное спасибо Всего доброго до свидания.